Так, доброе утрица. Так, нужно собрать новую, пока что нужно собрать команду. А, то, что, вот открыт, дверь, а что, ты ла. о чем? Я тут книжки собираю, а ну выйди отсюда. Нет, вот закрыт. я команду для кого? Ага. А, наверное, я книжки, я книжки читаю. А, про футбол. Думал, про футбол. Книжки про футбол читаю. Итак, у меня бжал этот порик не взял, я птица играю. Как Смотрите, как у меня был учеб. Интересный. Или тучный нож, я это понял. Я его купил на Алиэкспрессе, это от пчелы. Олег, ты наелся или нет? Да, у меня тут еще на год придет. Ладно, я скоро приду. Пойду там футбол смотреть. Я Олег. Е-мое, там какой-то темненький-темненький. Где эльф? О, эльф! <сосил> <Но> нет, <сосил> ой, ой, ой, ты отдела деду мороже, отдела деду пашечку. это что-то другое. Я не знаю, ой, что но это, но мне не нравится. Помилуй. У него есть телескоп суперкатана, но да. если да. телескоп... А, а если суперкод потерял да. камеры чудес, нужно срочно с ним разобраться. Тики, давай! Улетел. Мне нужно... трансформация, разъединение там. Так, мне нужно найти, мне нужно дать... Ну, дать камень чудес. Трасса полетели. По эм, ведь... ну, короче Она полетели. Поднял, Programs, ладно, все, ладно, все, что, кто полетел, куда полетел? Котик, иди за мной. Тебя нужно спрятать. Как вык? Иди. Такой... Вот такой. Вот, Ах ты что? Иди сюда. Он какой-то. Как не вот мистер, б... миссия Бак. Он какой-то. Я какой же он приду. Не Это каким-то через мышь ум да себе, себе силы размножаться, используя его благо. После миссии доверяешь каким-то через меня. Похоже какая-то а на... да? Ё-моё! Это что за Так, ё-моё! что это? Это И новый что? камень чудес! Это камень чудес летучей мыши. Мультиклоны! Да. Так, давайте лупасти его все! Ай. А вы что делаете? Ты потолок ломаешь? Ты, Ты должен! Дал... Ты кварц! Поломал! Я тебя сейчас поломаю, тебя! Лаки! Я, тебя, я, я буду, я буду <свот> чинить, я, я чинила. тебя сейчас отлуплю. А такая, какая специальность этого талисмана? Я не знаю, Ой, я ну не читала книги заклинаний про этот талисман. Три тарисман. кварца не хватило, три кварца не хватило. У меня, у меня... <свят> а, ты еще дура такая. Он забрал <свят> вашу кварцу. <свят> Отдай <свят> кварц. Ты Люди, используйте, понимаешь? используйте свои силы, используйте свои силы Нет. на нем. мы даже должны забрать, как Зачем я, я помню, себя не придумал, как его талисман? Я слишком кирка для вас, сможет я. По идее, не... вроде, если я... меня не ошибает память, его талисман на серьги. И что? И что? И что мне делать? Я, и и раз, раз, я тебе... Так, и мы тебе сейчас покажем, блин, мне ну, меня и супер и шанс припал. Вот Раз, это какой-то новый что негр, что ли? Ты, ты стал и... ломать, еще да. раз. Талисман дачи. Ты... Так, у меня... Так, это, это, наверное, вот этот. Это тот же самый вот этот э, багажник с, э, с суперкота, но только... Талисман суперкота, -супер ну, если ты не заметил, талисман суперкота здесь, а с нами бегает, сражается да, сейчас. Ну, что, время, я... да. если что, я тут. У меня осталось две минуты моей трансформации. Э -э -э -э -э -э -э -э Бой, может быть, ну, Барабили, а Люди, ну, я отправлюсь перезарядить камень чудес. А, я, я. Что? Ой, какой нафиг свещение? Почему Барабили мы светимся? Я сила ли... сила, сила летучей мыши заставляет нас светиться, но попадаешь... если у меня, если... Задержите но его. Ты пока ты свещение на, пока освещение на мне, пока освещение на мне я не смогу перезарядить камень чудес, ведь он меня увидит везде. Ну осталось 10 Нет, секунд. не приглашайся, Мышка, беги. У моего талисмана тоже 10 секунд осталось. Мы с ним с... О, 5 секунд. Стой, куда ты бежишь? А? Нет ломать стекло? Если ты не Какое стекло? Ну вот, ты слепой, что ли? Или у тебя Это нету? не я. Тики, давай! Мне все равно. У тебя все у так, прекрасно. теперь у него осталось 5 минут. Дай его до трансформации. Мышка, прием. Все супергерои, мы должны собраться да возле, ты возле ты магазина на, России. Кошка, я тебе сейчас разнесу просто твои кишки, ну, кишки вырву, знаешь как? Перезарядите ко мне о, чудес о, и все встречи. Кроме меня. Всё, мне некогда. свою силу не использовал. Я тоже не использую свою силу. Мышка, ну я подожду. Может там? и убегай. Она и так размножилась. У меня уже осталось, так что всё, догадайся. Такс. Есть один камень чудес, который Знаю, уже давным -давно я уже да? наш, давным-давно нашел, и я спрятал его здесь. А. Прямо здесь. А. Так, мышка что-то там делает. Ладно, мышка, видим, с революцией проводит. Летучая, летучая мышь да, вот Теперь мы сможем да. с ним быстро справиться. Теперь воплощаюсь. Ники, прости мне ты понадобишься попозже. Да, ⁇ -мо ⁇ Привет, рад видеть тебя, Розис. Розис, поехали, трансфер... трансформируемся Этот талисман я нашел уже еще давным-давно В этом городе, но решил оставить его здесь, как талисман клевера Извиняюсь, я не хотел <соединяйте> Так, при привет, <соединяйте> ребята Привет Вы а меня, что? видимо, не знаете Меня зовут mm -hmm, Мэн. Меня зовут <соединяйте> Розиман ну, Рози. Да, что-то о нем знаешь? Не... Ну, не же нет. Да. Ну, просто вижу. Не осталось. Так, я использую видишь. свою силу. А, в знакомые источники это написано. Это, а, в древнем знакомом источнике, где нашли эту книгу, Роза может использовать щит. Убегай, до свидания, Герой. Так, вы что, подойдите ко мне, можете? Привет. Нет, можете. Блин, ну ладно, это для злодея, это недоступная крепость. Твоя вот эта сила вообще-то Да, это... я использовала свою силу. Так, на вас... Ну, типа, вот вы он... герои, а вас она принимает, а злодеев не принимает. Покажи свой щит, не знаю. Ну вот он. Его не вижу. <связь> <связь> а, <связь> ты <связь> там эти у тебя они очень мелкие. Нужно <связь> нужно на костюме включить функцию видеть частицы. Вот, и тогда ты их всех разглядишь. <связь> <связь> у кого Это включено? Надо... Вот ладно, я пойду, в принципе, справляться с злодеем. Вы со мной нет. Дайте кто-то еды, герои. Ну, я до сих пор их то не вижу на костюме. Нет, я тебя не Не вижу. Ой, ты добрый. На, поешь бы на Дайте на пропитание. О, нет, я это... О, спасибо. Я Я отберу от тебя еду. О, спасибо. Ну все, я пошел. Куда иди. Ну, иди быстрей. Ну а. все, я ухожу. Ой, как еды много. Извините меня и даст. Ой, слов. еда, еда, еда. Перевопрощаюсь. Давай, я давай, все. давай, давай. Ой, у меня уже еды нету. Ешь тортик, ешь тортик. Дики, давай. О, что так разносится? Сколько О, у тебя тут, тут еды? Здесь мясо? Это не изменяет из него все. Он что разрезал себе животок и выпустил это все наружу? трансформация! Иди прячься! Нужно немного отойти. е мо голова так сильно не болела давно. Ладно, прости, все прошло. Тики, давай! Прим, где ты, злодей? Вот отпаду этого, чё никого не было. Ай, божечки, а я его видела, если я не сливала. А, нет, я не это... светила. Вот он. И что, я, я его он только 8. что видел. Почему он не светится? Видимо, Ты это из-за он, он не, на его на... не <свят> работает, потому <свят> что это его сила. Ну, это, это логично. Мне уже... нам же не работает на своего. Это да, своего. да, давай я полетел, чтобы... Да, ё-моё. Ну почему он летает? Это я летать умею просто. Потому что, наверное. До свидания. А, голова. Ещё раз он летит, не его Ё-моё, меня... у тебя... Что, -то да что с тобой? Да я не знаю. Я полетел. Мне хорошо. Ну, Куда а ты, не... а надо... ты летишь? Далеко ты не уйдешь. На коронавирус. -а. А -а -а. Спасибо. Надо... Мне понадобится да. супер да шанс. Ты далеко не убежишь. Иди сюда. У меня к вам... Надо его срочно не парализовать. Не, не знаю, соединит ли это для этого. Я, я знаю, что сделать. Куда ты бежишь, летучая мышка? Никуда. Ладно, я э не буду тут разрушать. Супергерой, вы должны с ним справиться без меня. У меня срочно появилось задание. Я понял, я кажется, с с чем связано? От... Сразитесь с ним без меня. Будет <с сложно. Я понимаю, будет вам сложно без меня справиться, но вы сильные, я вас верю. Надо а я в под... себя нет. Uh -huh. Летучая ага. мушка, мышка, Разращаюсь. можешь мне дать вот это? Обещали, да, литики. Страшно, Обязательно. Нужно, нужно бежать в храм хранителей. Такс, я чувствую Но зло воплотей. Такой. Похоже, настало время моего появления. Пока Давай. они слабы. Пока, Пока они без слабы. Мне Мишка, нужно, чтобы... Нак... Мне Мишка. нужно, чтобы злодей снова появился. А пока его нет. Я не пожалуйста, есть спрос. Надеюсь, скоро появится. Потому что он мне понравится. До свидания. Ждем. адмирал. Там адмирал. Вот Вот он. А, А, мне. Прием, трасса. Да, да, да, приём. Камень. Пока она слышит, только нас двоем слышу. Привет. Ага. Так, постой, собачка. Привет. Ух. Ой, камень. Шаш. Подсвечи всех, трасса. Камень. Пока и я... шаг или я его или я заберу его камень чудес. Или? А? Или Что? еще один шаг Ты я заберу его камень. Чуд... Я говорю еще один шаг я заберу его камень чудес. Так, довольно громко. А, Чё он двигается? А, да, громко. Ты вот. Где мы Мышка потерялась. Когда не надо, она бьется. Блин, это, когда, мышь, когда надо? Адмирал, там забирай у них телескоп. Мышка, стой! Мышка, не, дви... не иди, ну иди. Супер Ша... Так, я не советую вам дергаться, Мышь. Или иначе я дотронусь... Мышка, мне до тебя дотронуть. Миша, я сказал, мне до не подходить. Ой. Я когда говорю, я не вру. Его мы забираем в, кати, в качестве экспоната. Да, экспоната, может, не надо. Вот бананчик. Так, секундочку. Тебя а, хочешь, кошель, чтобы чтоб... тебя хочешь, чтоб мы забрали? Иди в бананчик, поешь. Да, за... Спасибо. банана. нужно. Пошли. Я смотрю тебя. Что ваш ты... экспонат или уезжает в ракетическое путешествие. Прием, дорогой друг. Мы должны с тобой встретиться там, где за нами никто следить не будет. Ну, Давай да, да, Вояж! Не думаю, что здесь лучшее место. Может быть, пойдем? Да, я Ой. думаю, к себе типа, Нет. Ну, пойдем. Не экспонат, смотри. Ой, Отжалить. Я убираю идет. свой веном. Пошли быстрее. Все, собака. Все хорошо. Да быстрее только. только. Ну вы конечно рен инвиз. Да. Понят, твоя сила в моих. Предлагаю я вам я пока. Ты ищи я пока с ними разберусь. Мышка ты первая Мышка, на очереди. Ты для... используй мультиразмножение. Из парализовано. Ой ну найди Нет. теперь настоящий мульти, мульти, да мульти мышь. Только настоящий посвечивается. Всем Нет, не подсвечиваются, если честно. Но они связь да. с разными цветами. Кто там не Так, мышка а... уходит на важный. Котик парализован. Еще один яд на собачку. Так, сейчас а. я тут сделаю но... а... парализована собачка. Ой. Ты нашел я место. Сейчас я доделаю. Да ладно, они уже ja, парализованы. Well... Ну, так себе, честно говоря, логово. Братник всех веном. Это... Нет. Так, Там... короче, у меня к тебе деловое предложение. Туда? Ты мне Какой? просто по-доброму отдашь камень чудес. Какой? Который ты нашел. Туда да, ты На всякий случай. Я сохраню тебе жизнь. Тихо, тихо, тихо, тихо. Камень чудес. Я да, не да. игрушки играть пришел. Давай мне один хотя бы любой, любой, любой. Любой. Ладно. Какой же тебе дать? Ну, там челу или павлина или. Полин, перестали вращаться. Так, без разниматься. Но нет, чтобы. Э, все, ламповая мила. Объединить все объединиться. Давай... Вместе сотрудничать, там, против мистера Багатана. Давай, сейчас. Они очень слабые, поэтому мы можем с ними разобраться. А чего у тебя, наверное, Не знаю. Так, пошли. Ой. советую нам пока разбили, пока мы их найдем. Мы разделимся. Видишь, мышка или заболела? Блин, в какой стране... Ну, не значит, не заболела. Упсики, вы где? Ну, где же мы? Вы играете со мной в прятки, да? Где же мы? Где мы? Мышка, ты yes. знаешь, где мы? Где спрятались где вы? Где же мы? Я с вами не намерен играть в классики. А за... Если бы ты не были? болела одной болезнью, ты бы уже пять минут вы? назад. Ну пчела, может быть ты их быстрее парализуешь. Адепт. Ой. Здравствуйте. Ой, мышка. Ой. Мышка, Ой. привет, пустьчик. Ой. Мышка. Я... Подсветка. Не Ой, совсем. мышка, где мышь? А меня то зачем? <кười> Мыш, <кười> мышь, мышь, беги. Мышка, можешься. Или ты уже использовал силу, мультины? Я еще не совсем с разобрался с этой. Опа. Ну, Малтимыч, размножись, если ты не используешь. О, Я знаю то. Ту... На, ай, погоди. Выпал. Я не сейчас не крайне слаб, не. поэтому у меня другие приложения. А, Встретимся, нет. когда пойдет дождь. Погоди. Крата.